Привет всем, кто смотрит это видео по субнаутике. Опять же, субнаутика, да. А, в этой серии я собираюсь заняться нашими новыми и интересными заданиями. Такими, как сделать два антирадиационных костюма и принести их на точку лайфпот 3. Ведь на LifePod 19А мы уже плавали, и, собственно, там нам ничего не было найдено лишь видимо откроется как говорится после того как мы выполним миссию нужную для этой точки а если я не ошибаюсь для этой точки нам нужно найти вот именно что найти где-то спасательную капсулу морской глайдер у нас уже имеется поэтому собирать его фрагмент мы не будем мне два титана пока что не нужны титан у меня в достатке у меня закачивается кварц у меня немного меди у меня ужасно мало воды М Да, ужасно мало воды уже почти нету еды тоже что опасно 53 процента здоровья но у меня с собой есть три аптечки 3 аптечки и мы сейчас плаваем в новой вещи, приспособления, устройстве. Я не знаю, что это именно. Ребризер. А, как следует... А, ну, описание, как бы, нам сказала к этому предмету, что он будет перерабатывать нам кислород. Будет делать, в общем. Но что-то я пока что не наблюдаю вот этих улучшений в кислороде которых я мог себе естественно представить да представить думал вот там не будет тратиться долго все такое все-таки будет тратиться естественно будет тратиться оно не, не настолько быстро восстанавливаться будет собственно чем тратится, но хотя бы это будет видимо но пока что я не наблюдаю этого из честно может быть на несколько секунд и улучшилось и улучшились показатели но пока не наблюдая этого именно у меня уже 7 процентов воды 14 еды у меня есть два пузыря но блин этого мало это ужасно мало это всего лишь 40 процентов воды а если я сейчас докручу до того что у меня останется пять процентов или того 3% или еще меньше процентов воды, то это же ужасно. Мне нужно как минимум три пузыря, рыбы пузыря, естественно. Естественно рыбы пузыря. Еду-то мы сможем еще пособирать, в принципе. Ее, как говорится, везде полно. О! он меня из рук вырвал. 6 6 Я тебя тоже приветствую, моя база. Но мне нужна вода. Хотя бы вода. О, ужас. Вы представляете? У меня сталкер отобрал еду. Еду отобрал. Ужас просто. Хорошо, что я еще не приготовил. Её. Да, хотя бы не обидно. 63% воды. И теперь охота за, за едой. Вроде все правильно сказал. Да. Так. Рыба-пузырь, рыба бумеранг А может быть я нажал правую кнопку мыши? Кто знает, кто знает. Я мог, естественно, случайно нажать. У меня, как говорится, в порядке вещей. Да. Давай, давай. Сволочь. Вместо того, чтобы словить, я поранился. Я лишь поранился. Вот вы что такое? Вот я вас не ем. Вы несъедобные, как минимум. скеш ската Он все равно для меня бесполезен. Пожалуйста. А... Да, у меня нет еды. У меня нет еды уже. Знаю. Игра, пожалуйста. Не беси меня. Не писи меня своими вот этими. Та-та-та-та. Так, давай. Еще одного пескуна. Ладно. Да, да да вот почему здесь мало хорошо ладно немало серьезно немало но этого недостаточно лично для меня съедобных съедобных именно организмов есть водоросли конечно есть на крайняк водоросли но водоросли это не так интересно как рыба у рыбы по приготовленной именно рыбы по несколько десятков восполняющих этих процентов блин подписку на потерял ну, все из-за подвисания игры да ну, опять сталкивай опасный ты чувак опасный Я тебя... Я тебя резать ребята он меня убьет он меня хочет убить. Жестоко, причем уже побил даже. Я, наверное, почка отказала. Как минимум одна. Но у нас есть здесь аптечечка. Да. Да, мы смогли, мы нашли. И знаете, кажется, мне уже пора делать второй.. Второй шкаф. Да я читаю волокно соль что мне еще здесь золото нельзя с собой смазку нельзя с собой носить Дайте танк пускай тоже что я буду с собой носить а Ой. я бы хотел посмотреть строитель что здесь есть вот переработка переборка извиняюсь переборка вот что она делает именно как она ставится кто знает, расскажите. Вертикальный соединитель. Я пока не знаю, что он делает. Так что нет. Насчет оборудования. Что у меня есть, что у меня нету. А у меня, собственно, самое нужное есть, а остального нету. Так. Проволока. Проволока. Ага. Изготовитель, аквариум. Энергетика. Но это есть. А вот здесь 25 минут. Вот это надо еще одну поставить. У меня как раз два кварца есть и два титана. Два титана и два кварца. У меня даже три кварца есть. Вообще клево. Интересно, что будет, если я поставлю солнечную панель? А, давайте дождемся дня, чтобы точно видеть, где ее ставить, чтобы солнце 100%, 300%, 400%, 700% падало на нее. Чтоб я уже точно был уверен, что я правильно поставил. Да. Ой, еще кварц. Это хорошо, кварц нам нужен. Как я и говорил, он у меня уже заканчивается. Вот ската я не могу есть, вот что обидно. Его, в принципе, сейчас становится легко ловить, но... Кто знает почему? Может быть я улучшился, может быть он стал более тупым. Ну как тупым? Более легкой добычу Ладно, не тупым. Он не тупым. Ой-ой-ой, игра. Ну, будь спокойнее. Так, два пескуна. Еще бы третьего. третье песку я думаю, хорошо бы зашел. А может быть и нет. Так. Давайте вот эту Эх, ладно. Все, игнорим. Игнорим всех, плывем отсюда. Да. Знаю. Заходим. Сделаем себе одну бутылочку воды. И сразу же выпьем. Да, моментально. Вот такой расточительный человек. Не... Даже есть еще одна. Надо сделать даже две воды. Одну выпим, вторую не. И начнем уже наконец собирать два антирадиационных костюма. Да. Так, еще раз шикарно. И да, и антирадиационные костюмы. Что насчет вас? Вот здесь и э, два сетчатых волокна и два свинца. Запомнили? Я нет. Ну ладно. Не суть важно. У меня есть одно сетчатое волокно. И, кстати, солнечную панель. Надо поставить. Знала же, что на меня полез? Как всегда. Как всегда. А, вот так я поставлю. Окрутно, столкер, не смей Я надеюсь, она будет проводом соединяться. Все такое. Да-да-да, будет. Есть. Клево. Такие провода прикольные у них здесь. Даже, как, как, как это сказать, несуществующие, правда? Так, если не ошибаюсь, свинец у меня есть еще на капсуле, поэтому мне нужно собрать еще все, волокна сделать. Собираем, водоросли. расли. 4. Я думаю, 4 за глаза. Вроде бы 4 должно хватить. Nee, вообще уже. 4 вроде должно хватить на два сечатого волокна и одно сетчатое волокно если не ошибаюсь если я не ошибаюсь хотя я могу ошибаться вы это прекрасно знаете оно имеется у меня в капсуле да в капсуле имеется даже слово успел забыть все из-за сталкера вот прям реально все сталкер меня вымораживает Своей вот этой тупостью просто. Рыбьей тупостью, как говорится. Наверное, нет, да. Эй! Ну изи. Нет. Так. Аптечка изготовилась. Вот только выше. Игра подставляет жестко. Я это уже не раз говорил. И в позапрошлой, кажется, серии я это говорил. И в прошлой серии я это говорил. Я это много, много раз говорил. Что игра меня подставляет. по жесткому подставляет. Но... Что поделать? Вот такая вот игра. По-другому, как говорится, никак. Нет, оно наверняка можно по-другому как-то. Но сомневаюсь, что в субнаутике есть такое... Так, еще нам уже, я думаю, нужно медь собирать. Замку, потому что то мы и пользовались, прям, прям разбрасывались направо, налево и вс ⁇ такое. Но сейчас уже ее может не быть. Так, посмотрим. Да, как раз здесь одно сечевое волокно. И еще два свинца взять на всякий случай. Кто знает, кто знает. Итак. Игра. Не висни. Спасибо. Хотя бы временно ты это можешь делать. радиационный костюм. Ласты? Хм. Ладно, пускай будет хотя бы ласты, как говорится. Так. Вот он, да? А, это костюм. Плюс еще перчатки. Шлем отдельно. Да. Немало места они не будут занимать сейчас у меня. Статус экипажа Аврора, также датчика дальнего действия на корабле не ясен. Любая из катушек данных на корабле.. кораблям оста. Игра, я не дочитал. Данных корабля оста... осталось ценно. Данную информацию можно извлечь. Извиняюсь. Так, да. Если так и есть. Я надеюсь на это, что так и есть. То такой намек, что нам нужно сплавать на Аврору пособирать там ништяков всяких разнообразных и впоследствии ну собственно понять где эти спасательные капсулы для вторых пропавших без вести как говорится так энергия вроде должна расти но я в этом не уверен совсем не уверен ладно без преувеличений. Так, забыл взять свинец. Свинец мой свинец. Любимейший свинец. Хотя нет, обманываю. Не люблю свинец. Именно в этой игре он бесполезен, кроме как для нифига себе. Вот это иконки сейчас просто. Довольно. Неплохо выглядит. Да. Но я уже привык маленьким, <с> честно. Игра сейчас удивила. Так, два костюма мы взяли. Что насчет батареек? У меня здесь есть медь. Три батарейки. Значит, шесть грибов. Шесть грибов нам нужно собрать. В таком случае. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хоть у меня и есть индикатор, сколько я их собрал, но... Мне все равно привычнее считать, сколько я собрал самому. Ну, не знаю, как-то привык вот. Потому что не во всех же играх существуют такие индикаторы, сколько собрал именно. Сейчас, вот смотрите, сейчас. Две батарейки. Три батарейки. Да. Все. Теперь мы с вами э, оставляем здесь... Э, строитель оставляем здесь кварц и пожалуй что наверное даже не знаю водичку выпить уже пора Да, тут было поровно. и вот это ставим на пятый слот все выдвигаемся к life под 3 если не ошибаюсь Да, life под 3 до нее нам 800 метров и, кстати, я хорошо, что поставил батарейку. Три штуки взял, точнее, батарейки. Одну мы потратим туда, я надеюсь. На крайняк Я все-таки сделал три. Что не одну туда, одну обратно, а полторы туда, полторы обратно. Как минимум две надо в запасе всегда иметь. Мне кажется. Вообще как минимум одну всегда иметь. Вот что. Самое такое главное. И знаете, энергия чудо резко так потратилась. Прям, ну, супер быстро, честно говоря. Плыву я на невысокой глубине. Ага, радиация. Так, я надеюсь, я выдержу радиацию. Без шлема. А, потому что возле Авроры. Тогда вместо ребризера мы экипируем, пожалуй, что шлем пока что. Нет, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ихра! Ихра! Прям. Прям такой. Да, кстати, смотрите. Убрал шлем, и у меня сразу здоровье потратило риска. Я надеюсь, что такого больше не будет ведь у меня полноценный антиравиационный костюм есть. Я надеюсь, что я все-таки встречу других людей именно на третий лайф под А вообще, мне для таких путешествий уже пора сделать себе что-то более мощное, вроде как мотылька. Или еще чего-то на О, мы, кстати, подобрались невероятно близко уже к нашему... К нашей, к нашему, нашей Авроре. И я не взял себе сварочный аппарат. Блин. Я надеюсь, он не нужен. Я надеюсь, ничего чинить не нужно. Так, вроде бы мы доплыли. Здесь, здесь пусто, надеюсь. Очень надеюсь. <звы> да. Ох! Ребята! Вы это видите? Видите, слышите? Я не знаю, что вы делаете с ней. А, как? Как? Зайти, пожалуйста. Зайти. Здесь опасный монстр. Я не знаю, кто здесь. Я не знаю. Игра. Игра, не весни. Меня это еще больше пугает, чем монстр, который здесь плавает. Ну пожалуйста, игра. Игра. Умоляю. Игра. Ах, Тварь. Тварь, а не игра. Блин, как? Мне. На лайфпод. 3. Здесь нужна, кажется, сварка. Да? Нет? Да? Нет? Игра! Не мучи меня. Нет, знаете, она больше мучает своим реально. Вот, наконец-то, более-менее. Так. И я какие-то данные себе загрузил. И, кажется, я зря делал себе два костюма антирадиационных. Да, Кажись зря Я думаю, может уже тогда на Аврору сплаваем, раз мы здесь совсем близко уже Давайте сплаваем на Аврору Посмотрим, может быть, все-таки мне не нужен сварочный аппарат для починки чего-либо здесь Но, честно признаюсь, я немного читал Что нужно для того, чтобы к Авроре сходить там было написано сварочный аппарат я вот даже не знаю для чего мне может быть лазерный резак всего лишь понадобится ну, кого я ну всего лишь да. да, всего лишь мне чтобы это всего лишь сделать нужен алмаз я надеюсь здесь кислород не есть потому что ну если нету его я умру Заблудился уже даже. О -о -о -о. Игра. Блин, как же меня это бесит. Спокойнее, будь игра. 30 О -о -о -о. Я надеюсь, что здесь есть кислород. краса есть. И вроде есть. Офигеть! Офигеть! Ой! Да, у меня радиация убивает. Нужно, как говорится, как можно быстрее. Здесь двигаться! Вау! Мы с вами ходим по поверхности Авроры. Я кажется знаю это место. Сигнал. А -а -а -а. Ще дерьмово Как мне здесь быть, что мне здесь быть? И так далее. Знаете, может. Да, вон на той стороне есть лестница. И я кажется знаю теперь для чего мне понадобилось бы сварочные аппараты да жалко вот здесь получается починка смогу починить когда-то потом модуль о прикольно прикольно, реально прикольно собрал себе деталь для циклопа Берем. Нет, нельзя взять огнедушитель, вы понимаете. Так, кажется, я зря сюда пришел неподготовленным. Ладно, тогда давайте мы с вами сюда все равно вернемся. Естественно, сюда вернемся. А, но уже со сваркой. Обязательно со сваркой. И как минимум еще возьмем с собой огнетушитель, который нам был предоставлен в начале игры в нашей спасательной капсуле. А еще, кажется, Аврора сейчас обрушится. Я надеюсь, что нет. Потому что если она обрушится, это будет полный жесть. Я не могу понять, что это за биом. Потому что он не похож на биомы. Какие-либо. А еще надо почитать про. Нет, сначала взобраться Обязательно сначала взобраться. А потом по-быстрому почитать, что насчет третьей капсулы нам говорили. Нет, вот здесь голосовой журнал. Так, так, так. Так координаты А. Мне -а -а. кажется, опоздал. Жалко. Ну ладно. Тогда давайте отправляться в нашу капсулу. Соберем все нужные нам предметы. Сделаем еще одну батарейку на всякий случай. Кто знает. Все-таки Сколько расход Мать ее энергии Это что было? Ребят Ребят, это что было? Так, что я потерял? Что я потерял? Да, правильно Я потерял все, что там нашел Блин Обидно обидно эх ладно тогда для следующей серии мы подготовимся все таки к путешествию на аврору соберем аптечек несколько бутылок воды на всякий случай кто знает, кто знает. Парочку приготовленных рыбок. Естественно, сварочный аппарат. Огнетушитель. И отправимся с вами тогда на Аврору. А так, спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписывайтесь, если такого еще не сделали. Обязательно сделайте, потому что видео выходит очень часто. Каждый день, если быть честным,